Рома, иди домой! Рекс! Рекс! Рек. Иди, Ромочка, иди, скорее, скорее! Скорее, Рома. Рома, домой, домой, скорее. Скорее, скорее, Рома.